Да. да, меня зовут Элеонора, мне 25 лет, я сделала вчера буквально лазерную коррекцию по технологии Смайл. до этого у меня на одном глазу был минус 5, на другом минус 4,75, сегодня все чудесно, вижу вдаль идеально, вблизи пока еще не самым лучшим образом, но через пару дней все будет, я так думаю, супер, ничего не валит, вчера было не больно, было не страшно, супер быстро, результаты 10-10.